Весь тот день, серый, темный, тихий осенний день, под низко нависшими свинцовыми тучами, я ехал верхом по необычайно пустой местности. И, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Ашара. не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Тем не менее, я намеревался провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Ашер, был моим другом детства. Но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо. Очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания.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 Я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел в приемную. Отсюда Лакей неслышными шагами провел меня по темным и извилистым коридорам в кабинет своего господина. Наконец, Лакей доложил о моем приходе. Когда я вошел, Ашар встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись во всю длину, и приветствовал меня. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Ашар. Я едва мог признать в этом изможденном существе друга моих детских игр. В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то неровность. Следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но слабой и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением, оказалось, что он подвержен беспричинному, неестественному страху. Я погибну. Я должен погибнуть от этого жалкого безумия, так как они иначе суждено мне погибнуть. Я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком, страхом. Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины, тяжелой и долгой болезни.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 Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей, постоянная апатия, истощение. Часто и хотя кратковременные явления каталиптического характера, таковы были главные признаки этого странного недуга. В течение нескольких дней имя ее не упоминалось ни Ашером, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга.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 Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе. Был маленький, сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный, пронзительный визг.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 услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Ашара. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп. Но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его. Очевидно, он был в припадке истерии. «После смерти ее я хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Ашар. «А вы еще не видали этого? Не видали? Так вот, посмотрите!» С этими словами он поставил лампу к сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. С нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку. «Вы не должны, вы не будете смотреть на это», — сказал я Ашару, отведя его от окна с ласковым насилием. «Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления. Закроем окно. Холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушаете. И так мы скоротаем эту ужасную ночь». Книга, о которой я говорил, была Мэтт Трист, сэра Ланчелота Каннинга. Но назвать ее любимым романом Ашера можно было разве в насмешку. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукой. И я принялся за чтение. Со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия. И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом.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 а упал, и покатился к ногам Этель Реда с громким страшным звоном. Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук, точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил. Но Ашар сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто чинил, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его. Жалобная улыбка появилась на губах. И он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, незамечаемое его присутствие. Я наклонился к нему и понял, наконец, его безумную речь. Не слышу. Да, я слышу. Я слышу.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 Треск дверей в приюте, отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита. Скажите лучше, треск гроба, визг железной двери и судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не яится сейчас? Разве она не спешит сюда, укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее. Безумец!